На сегодняшний день количество пересадок роговицы при кератоконусе намного уменьшилось по сравнению, допустим, как это было 10 или 15 лет тому назад. Это произошло из-за того, что на сегодняшний день существует лечение кросслинклинг, которое, в принципе, замораживает кератоконус. За счет этого у нас, слава богу, намного меньше пациентов с большими стадиями кератоконуса. Когда мы еще делаем Пересадки. Пересадки делаться в том случае, если кератоконус дошел до такой стадии, что в нем рубцевание, если кератоконус дошел до той стадии, что контактные линзы на нем больше не держатся, или у тех пациентов, у которых которые не в состоянии носить контактные линзы э, и зрение в очках недостаточно. То есть, действительно, мы посмотрели, раньше нас был первым местом по, по количеству трансплантаций, а сейчас где-то чуть ли не на шестом-седьмом месте. Слава Богу, что существует хрослинкинг.